Учитесь и так далее, если он проявится в жизни для хорошего дела. Для самозащиты, к примеру, mm -hmm. для именно победы, именно в спортивных соревнованиях. Mm -hmm. Почему нет? Если вы это используете по говорит мой один знакомый, прокляну. Есть строение, строение шеи у человека. Идет группа мышц, группа мышц, идет кадык. И все хотят давить ошибка людей. Они давят либо в кадык отсюда, либо в кадык отсюда, либо давят в группу мышц. Некоторые давят э, в челюсть, снизу вверх, над, А Вопрос в том, чтобы давить вот не в кадык, в кадык не нужно давить. Э, нужно давить между кадыком и этой группой мышц. Здесь свободное пространство, и которое никогда не накачивается. Шею можно накачать просто огромную. Вот. И мышцы очень, реально очень большой вес выдерживают. Я ребятам пример показываю, я ложусь просто на пол, мне человек становится э, ребром ступни вот так на кадык. И я могу там 80-90 килограмм подержать там 10-20 секунд, поддержать могу. Вот, поэтому рукой вы не продавите. Если прямо в кадык давить, именно хорош, хорошо подготовленным, крепким там спортсмену, Особенно там борцы-вольники, они ходят с такими шеями, они не продавливаются. А вот это место, оно не качается, не защищается, у него нет никаких защитных, э -э, ну... Защитного ничего у него нет. Ни не ни защитой. Все. Мы просто приближаемся максимально плотно к человеку. Мне не нужно, чтобы моя шея была на уровне с его шеи. Не выше я должен быть, не ниже его. Ровно на одном уровне. Я выдавливаю. Прижимаюсь просто очень плотно к человеку. Ручку делаем, в замочек. Все. Человек пробует вот повырвайся, пожалуйста. Как хочешь. Я же придушил. Ну, он меня начал поднимать, и обычно люди наоборот хотят оторваться или упасть вниз. Он начал меня понимать, Поэтому что-то быстро придушить. куда хочешь? Уже все. В принципе, уже все. Все равно сделал, как будет, и все. Очень плотная рука, очень плотная здесь. И самое интересное, что, смотрите, я не сразу его дышу, я завожу за свое ухо ручку. За мое ухо, и она внезапно оказывается у него в этом. 20 фотоаппаратов снимали из всех остальных. В принципе, вот эта часть. Ну, я в принципе все показал. Вот эта часть, вот треугольник, да, сходится. Этот треугольник как раз попадает в эту зону, которую я показал. Вот это немножко под углом сверху вниз. Вы видите за моей рукой посадите, вот на вверх уходит локоть. То есть не вот так, вниз. потому что я начну тогда давить в скулу, а в скулу-то в кость. Крепкие спортсмены будут, как бы это давление, это просто болевое давление. Это все равно, что давить в ребра, вот так больно делать и так далее. Но это э, не ломает у тебя ничего, просто больно. А просто больно спортсмены не стучают, профессионалы не, сда не сдаются. Они сдаются, когда уже либо невозможно дышать, либо уже реально ломается там сустава, рвутся связки. Э, задыхается, человек не может дышать. Либо пошел на хаут, просто не сдается, просто уходит на хаут. У меня все, спасибо. Учитесь, но используйте его вот только в цели.